Всем здарова! с вами Алекс, и сегодня мы будем разбирать новые скриншоты из нашей любимой игры, Hello Number no. 2, и поговорим уже про релиз «Привет, сосед, второй части». Сегодня будет офигеннейший скриншот, который даст огромнейшее количество ответов на наши вопросы, ведь прошлые скриншоты реально поставили нам огромную кучу вопросов. До релиза игры осталось совсем много времени, и разработчики кормят нас кучей информации. Во-первых, о плейлисте, который... Должен скоро выйти, вот этот вот постик, их <смех> офигеть Лично я склонюсь все равно, к тому что игра выйдет ближе к Новому году Хотя многие ютуберы говорят, что она выйдет 7 числа <смех> Так или иначе, скоро мы узнаем, был я прав или же не был Итак, давайте приступим к своим скриншотам Или к самому скриншоту Во-первых, у нас сегодня сегодня скриншот, но он настолько офигенный, то, что я просто больше ничего сказать не могу вот этот скриншотик, и просто загляните на него. Это до, наш старый дом. Дом соседа. И, насколько я понимаю, этот дом все еще целый. То есть, то, что было в пре-альфе, было, скорее всего, уже после игры. А после действий самой второй части, то есть, уже в пре-альфе нашей игры, дом был разрушен. Сейчас же дом полностью целый. Что мы видим дальше? При доме мы видим машину полицейских. И, как я и хотел у нас будет просто живая улица и это очень очень круто и в целом мне очень нравится хотя не исключено то что нам сделать как и в прошлой игре по актам то что у нас будет сначала акт с нормальным городом дальше все будет хуже и хуже первый акт скорее всего будет с обычным домом соседа который дам показан сейчас на данном скриншоте второй акт будет скорее всего в музее а вот третий, это уже разрушенный город, начало торнадо и все происшествия. Лично я склоняюсь к такой концепции игры, которая будет похожа на обычный Hello Neighbor. Ладно, Если давайте следим уже на сам скриншот. Мы видим полицейскую машину, которая есть почти на всех скриншотах. Она реально появляется очень часто, и такой же сквода полицейские живут в доме соседа. Или следят за ним просто 24 на 7. Но я бы не назвал это слежку, потому что они стоят в особенной местности, прямо перед домом соседа. Мы видим свет на втором этаже э, дома, Здесь, скорее всего, и прячется сам сосед, либо там полицейские сейчас находятся, они что-то ищут и копают, э, и хотят докопаться до истины. На заднем плане мы видим дорогу, которая перекрыта. Э, невнимательные люди могут сказать, что там что-то произошло, какая-то авария и так далее, но не видим ни дыма, ни пожара, ни каких-либо машин. То есть, скорее всего, полиция перекрыла дом соседа, чтобы он не мог не выйти, не войти в него. А, соседу туда как раз таки нужно. Возможно, это. Возможно, действия данной игры будут происходить, как в его книжки, до того момента, когда Некрот пропал. Либо же в момент того, как Некрот попал, полиция приехала к соседу и пытается разузнать, что тут происходит. Вы спросите, почему же, я вспомнился к тому, то, что действия данного скриншота, да и первого акта при 2, будут в локации, где у нас все еще Некрот находится в подвале. Это вот по этим объявлениям о пропаже детей. Вернемся к прошлому скриншоту. Здесь у нас, помимо сына и дочери соседа, есть... Объявление о пропаже Некрота, поэтому давайте подумаем логически. Некрот не мог пропасть, будучи взрослым человеком, и то есть действия не могут быть после Холонный Бродин. Но также действия не могут быть до, потому что до Холонный Бродин Некрот не был в городе. То есть мы находимся примерно во втором акте. Либо же действия между первым актом и вторым, тот момент, когда мы заходим в подвал и сосед нас ловят. Скорее всего мы находимся... В данном промежутке времени, то есть на этом лайне мы где-то вот тут-вот. Так, давайте взглянем дальше. Видимо, полиция приехала узнать по поводу Никорода, и мы будем в старой локации. Но мне кажется, локация будет все еще более живой, потому что NPC явно они никуда не берут, И у нас будет взаимодействие. Скорее всего, мы будем играть за нашего юного Никорода. Либо же за на который будет расследовать пропажу Никорода, а дальше идти по сюжету Линии и доходить до правды Что же случилось с сыном соседа и дочерью, что же там вообще происходит и что задумал Питерсон ну, ладно, давайте взглянем дальше В целом локация мне очень сильно понравилась, потому что она выглядит прям живой, это прям тот город, о котором я мечтал Будучи в первой части, он выглядел прям фигово, будем честны живое качество домов, живая картинка и так далее. Во вторая часть нам дает абсолютно другую концепцию игры. Все выглядит прям максимально классно. Ладно, если вам понравился данный видеоролик, напишите об этом в комментариях. А с вами был я Алекс. Спасибо за просмотр данного видео. Всем удачи и хорошего настроения. Хороших выходных и всем удачи.